там почему человек болеет допустим можете ли как-то это объяснить что это такое дело в том что вот допустим смотрите вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка смотрите когда человек злится на другого человека что он гипотетически от него хочет иногда хочет ли он этого человека ударить вот очень часто, допустим, вот сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель. И водитель а, как-то неправильно, там руль, ну, как-то кто-то его там подрезал и так далее. И вот он говорит мне, он говорит, а вот взять бы и наказать этого человека. Я ему говорю, слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит, в морду, в морду бы ему дал, в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно. Что он вот так вот нарушает? побил бы его, я ему говорю, то есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли, правильно? Он говорит, да, я бы, зачем бы ты его бил, что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим. Он говорит, да, Андрей, все очень правильно. Он говорит, вы мне это говорите, и мне даже приятно. Говорит, видишь? А теперь посмотрите. Любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит, козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит там, там, ну ты урод, там, и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы кому-то что-то сказали плохое, когда вот сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками потому что те люди которые вам желают зла они желают вашей боли и потом у вас развиваются заболевания которые приводят к тому что эта боль появляется у вас представляете и вы эту боль испытывая как бы выплачиваете тем кто от вас этой боли хотел да вот так но здесь еще такой нюанс мне могут сказать допустим такие